Ну, нормально? Да, покину, видно. Стол видно, да, меня да, видно. Даже, ну, небо больше, чем 40, 40. даже так можно что ближе, что ли, ну, поставить. Ближе. Нормально? Да. Ну, да я знаю, пусть пишет. Раз, Пишу. раз. Пишу Поехали. Привет, кулинары. Был я тут на днях в классном заведении, называется Анчоусная в Днепре. и мне очень понравилась окрошка. Она у них я не знаю фирменная не фирменная, но она настолько крутая, и мне захотелось ее повторить и заодно показать этот рецепт вам. Разбирал я ее, наверное, когда кушал на молекулы, вот не спрашивал специально, какие ингредиенты, какой там состав, какие есть там тонкости, но фишка одна там сто процентов. чуть позже вы увидите какая основной состав окрошки вам конечно же рассказывать не нужно это редиска, огурец, много зелени кто-то ее готовит на квасе кто-то на сыроводке кто-то на минеральной воде тут на любителя Ребят, пока я там нарезаю овощи в окрошку, я решил продолжить свою традицию и спрятать 200 гривен леси украинки. Номер я сфотографировал купюры. Салоночку заворачиваем, закручиваем и где-то здесь под камушек бросаем. Вот посередине старые кадаки под Днепром. Условия следующие. Если помните, находите номер купюры, мне пишите в директ, в мой личный инстаграм, ссылка будет на него в описании под этим видео, сбрасывайте, даете мне номер карты, и я вам ровно столько же отправляю. Я заметил очень важную особенность при подаче окрошки ванчоусной. Мне понравилось, что все ингредиенты были порезаны, вот, скажем так, одинаковой фракцией, одинакового размера. Все, картошка, яйцо, редиска, огурец, зелень, петрушка, укроп, лук зеленый, все это одинаково. Начнем потихоньку собирать окрошку. Зелени немного не бывает. Ну а теперь несколько топовых, я бы сказал, VIP ингредиентов, которые мы добавим в окрошку, которую ее сделает очень вкусной и очень богатой. Красная рыба, мята и у нас остался еще порезанный огурчик, он нам тоже пригодится. Добавим несколько листочков мяты в ступку и перетрем ввез на днях повара одного ресторана и она мне подсказала такой лайфхак чтобы обозначить рыбу в окрошке нужно мяту в ступке подавить а огурчик будет классно немного натереть на терке, но так как я забыл терку дома, я это все сделаю в ступке а пахнет. Осталось ее заправить. Буду это делать сыроводкой. Кто-то говорит сыроводка, а кто-то называет это сыворотка. Сыворотка. Хотя э, это же продукт молочный. Э, мне кажется логично сыр сыроводка, потому что э, жидкость стекает и остается сыр молочный. Не знаю, где правда, можете написать в комментариях. Ровно полтора литра у меня ушло. Теперь добавим и цвета. Добавим немножко сметаны. Думаю, три ложки будет достаточно. Немножко бледновато. Можно еще добавить сметаны. Обязательный ингредиент в этой окрошке Это дежонская горчица осталось подсолить и красиво подать для красивой подачи нам понадобится лед ну а как же привести лед на природу далеко в термосе набросайте дома льда и он у вас Часов пять-шесть спокойно будет держать форму в термосе. Моего оператора сильно разморило, выпитая на солнце бутылка безалкогольного пива. И в этот момент он начал делать вид, что снимает. А ведь хороший кадр бы получился. Что ж, Вадик, сам виноват. Смотрите, как есть. Вот такую замечательную крошку можно приготовить даже на природе. Охладить ее тоже можно на природе. Дома это, конечно, сделать еще лучше и легче. Готово. Если захотите добавить горечи, может не хватать кому-то. Можно отрегулировать обычной горчицей. Подписывайтесь, будем делать вкусные ролики.